Вы должны понять вот просто сконцентрируйте э, то внимание что на одного человека вот в этот промежуток времени вам нужно тратить не более 30 минут вы просто вот оцените вы просто подумайте что если вы это будете делать то в принципе в принципе за день вы можете обработать достаточное количество времени достаточно большое количество людей если вы этому уделяете 12 часов вы можете обработать 24 кандидата в день 24 кандидата в день если даже вы уделяете 6 часов да 6 часов вы 12 человек сможете проводить презентации по 30 минут до да, то есть 12 презентаций всем дней в неделю да то есть вот всем дней в неделю это у вас будет более 80 человек вы за неделю более 80 презентаций сможете сделать а вам это и нужно да то есть вам нужно проделать 80 презентаций в принципе для того, чтобы закрыть весь вопрос в этом, вы за неделю сможете это все сделать, если будете четко двигаться по плану. Блоки в 30 минут, не более. Личные встречи, либо созвоны по видео. Никаких а, переписок, никаких аудио, никаких просто звонков. Либо личная встреча, либо видеозвонок. Тогда видеоконсультация, и тогда это больше, скорее всего, приведет вас к тому результату, который мы ожидаем. Дальше вы качаете. Помощник по составлению списка знакомых, да, то есть у вас это третья либо вторая рабочая тетрадь, то есть у вас, у вас э, есть рабочая тетрадь по этому мастер-классу, второй это календарь и третья это вот как раз по составлению списка знакомых. Пишем всех, пишем все, кого вы знаете, не знаете всех вот с кем вы когда-либо соприкасались есть у вас с ними контакты нету об этом сейчас думать не нужно это не означает что вы с ними будете контактировать это нужно для того чтобы расчехлить мозг да то есть это то же самое как упражнение по 100 целям то есть вы пишете список знакомых не потому что вам когда-то спонсор сказал а потому что это такое упражнение относитесь к этому как к упражнению берете вот эту вот рабочую тетрадку по составлению списка знакомых и туда начинаете всех клепать. Без вешания ярлыков. Обрабатываем исключительно всех. Да, То есть строим списки знакомых. Да, То есть вот рабочую тетрадь скидываем, выписываем все контакты. Все, кто у вас есть в телефонной книге, в адресной книге. Списки, которые у вас были, возможно, когда-то, старые списки вы когда-то заполняли, потом их бросали, как дневники, да, то есть в детстве. Социальные сети, всех, вот всех у вас есть друзья, подписчики, всех колбасите, абсолютно. Дальше у вас... Э Происходит вторая степень разделения. Вот вы всех выписали, потому что если вы всех не выпишете, вы многих можете упустить. Вот следующим фрагментом, да, то есть следующим фрагментом работы со списком знакомых, вы вычленяете всех, кого вы знаете. Потом Кого вы знаете в том смысле, кто вас знает, да, то есть с кем вы как-то контактировали, потому что вы можете знать многих, да, то есть мамина подруга, я не знаю, там, брат сестры, либо брат, там, подруги, но вы с ними никогда не коммуницировали, вы их знаете, но если вы их не запишете, вы сможете какие-то случайные связи забыть, с которыми вы когда-то познакомились, да, то есть, а это имеет значение, потому что нам нужна хорошая база, хороший список, да, то есть, как мы, если прогортаем, например, вот сюда, да, то есть, вот сюда, нам необходимо для выполнения этого плана 150-300 контактов, очень важно. То есть 150-300 контактов. Потому что если мы этого не сделаем, если мы сейчас... Мы этого не сделаем, мы не выполним план. Если мы не выполним план, нам нужно растягивать это, как обычно. Мы растягивали всю свою жизнь, и тогда наш список нужно растягивать два раза. Использовать другие методологии, базы подписчиков, таргетированная реклама. Ну, в принципе, расширять. То есть ресурсы у нас должны быть больше. Если мы будем сейчас игнорировать то, что я прошу от вас сейчас сделать. И мы отдельно выделяем кандидатов на длинную дистанцию. Если ваша компания международная, международные рынки, вот, например, как наша сетевая компания сейчас в Турции открылась, это какой-то хайп, на этом хайпе можно выехать, да, то есть что это новый рынок, что на этом рынке можно построить миллионные товарообороты, то есть это не паханое поле, это огромные возможности, то есть мы не забываем про кандидатов на длинную дистанцию из других регионов, потому что масштабирование очень важно а, презентации вы презентации вообще не проводите сейчас я вам расскажу последовательность всего этого вы презентации не проводите презентации проводят инструменты ваши а, так <coughs> вот таким вот образом вы строите список знакомых вы берете рабочую тетрадь выписываете все контакты со всех источников потом вы из всего того что у вас получилось вы вычленяете разделяете вторая степень разделения кого вы знаете и кто вас знает, да, то есть желательно. И отдельно вычленяете кандидаты на длинную дистанцию для того, чтобы строить регионы, другие страны. И это очень важно, потому что, ну, все-таки это международный бизнес для создания какого-то дополнительного рычага. Далее, что у нас тут у меня по конспектику есть. Дальше. Вы список кандидатов делите на три группы. Первый – горячий рынок, да, то есть, теплый рынок и холодный рынок да то есть горячий рынок теплый рынок холодный рынок всегда начинаем с горячего рынка, да, то есть, ну, это, это наш кипяток, вот мы вроде, вот знаете, мы вроде бы занимаемся интернет-маркетингом, инфобизнесом, мы все делаем для того, чтобы холодного кандидата превратить в горячего кандидата, потому что мы понимаем, что горячий кандидат, скорее всего, у нас что-то купит, либо придет к нам в команду, но когда дело доходит до классики жанра для, для обработки списка знакомых, мы теряемся и думаем, что я лучше поработаю с холодным рынком, но нет, ребят, Просто нужно понимать, как работать с тем либо иным рынком. Мы работаем с горячим рынком, потом с теплым, и в идеале холодный рынок практически не трогаем. Да? то есть Нам не понадобится его трогать, если мы проделаем все очень правильно.